Денис, сделай потише. Висять почитай. Сколько можно эту войнушку играть? А мне нравится. Слышал бы тебя, твой прадед. Так, все, Денис, надоело. Это плохая игра. Почему? Как тебе объяснишь? Так, садись, поешь. Давай. Мам, я не хочу черный хлеб. Белый министр. С белым? С белым? А вы помните войну? Ведь вы же старенький. Денис. Извините. Все в порядке. Сколько тебе? Восемь. Мне было примерно столько же, когда началась война. Я что той войны совсем не знал. Не помню ни ужасов, ни тяжести ее. Но помню, как на скудную муку Тянули рты с сестренками втроем. военным годом, недородным, не въелись в память рыжая шинель, отцовские медали и голодный собачий виск из стареньких синей. Иди сюда, иди сюда, Бобик. Все отмерено жизни с судьбою. Рубежи, горизонты и даты. Мы, дружище, солдаты с тобой. И с судьбой мы, дружище, солдаты. На крутых виражах, бытия, Перекрестках его и зигзагах. Не сдавались в борьбе и боях. Не меняли друзей и присяги. С нами предки дружин и полков. Рад небесная силой незримой. Потому-то во веки веков Мы в сражении непобедимы. Сколько жили, служили стране. Не тужили и ныне не тужим. Зная точно, солдат на войне. Жив до да то ли, да и нужен. Она молилась за меня. И с Божьей помощью, по жизни, деляя радости и тризны, нашли шли до рокового дня. Она молилась за меня. Я это чуял в миг суровый, Когда молитвы жаркой слово спасала, будто дуброня. Пески сидели от огня и зубы трескались от боли, но я вставал по Божьей воле. Она молилась за меня. Молилась за меня она и храм вознесся в небе синем. И я поверил Божьей силе, что по молитвам нам дано. Молилась за меня она и вдруг ушла такая доля и я один как ветер в поле живу без радости и сна Держи, Славик! Округу белым одеялом укрыла долгая метель. И никого не слышно стало в лугах, где плакал карасель, и ничего во всей округе, на чем бы задержался взгляд Под зыбкой песни, зябкой в юге. И снегу я, как другу, рад. Не одолею той печали До рубежа последних дней От мысли. если вдруг не станет Великой Родиной моей, Что вечно спит в тиши погоста Деревни трудовая рать. О, как понять тебе непросто. Я стоять, Россия-мать. И я солдат родного края. И Божьей милостью поет. Иду, беспомощно взирая, как и ночь скрывает белый свет. Снега, снега, верните силы, чтоб веру в душах воскресить. Ведь без того моя Россия не сможет зло искорнить. Не переживай, все будет хорошо. А на войне, как на войне Бывает миг судьбы длиннее, А дружба ярче и вернее, И ворон вечной вышине Кружит у всех над головами, И жизни каждый миг ценней, И враг в броне куда видней Врага прикрытого словами. Там каждый знал, на смерть идет, за мир, за волю, за народ. Мы не рабы, рабы не мы. Шептали перед боем мы. Трудом и кровью, всем, чем мог, Народ то горе превозмог. А тяжесть фронтовых дорог, Что видел я, не дай вам Бог. Смотрю, как Нива колосится, все дальше смерть, все ближе вновь. Мы в общем шли за это биться, а как мы шли, не сыщешь слов. Вернулись мир, вернувший для мира с утратами и радостью побед. Вернулись не для праздника эпира, а возрождать родной деревне свет. Вернулись и вернули всем отраду победным духом фронтовых полей. И не было ценней для них награды, чем радость малой родины своей. Эх, память детства. Светлая, святая. Она во мне хранила сквозь года. Что черный хлеб ценнее всех металлов и недоступна радость без труда.